Здравствуйте, уважаемые господа! Очень часто человек, оказываясь в своей жизни, приходит к состоянию, при котором жизнь становится для него неудовлетворительной. Это может быть связано с недостаточностью денег, возможно, это связано с тем, что он чего-то желает, и у него этого не получается достичь это связано возможно еще и с внутренними процессами у человека появляется заболевание у него может появляться обидчивость есть люди которые могут запутаться во лжи есть люди которые могут запутаться в бедности есть люди которые не могут выйти из блуда и так далее одним словом мы очень часто оказываемся в какой-то чрезвычайно запутанной ситуации, не можем разобраться ни с внешним миром и ситуациями, которые происходят, ни с внутренним миром и ситуациями и чувствами, которые появляются у нас, ни с заболеваниями, которые возникают у нас. И, конечно, каждый из нас имеет определенные знания, но очень часто данные знания не помогают человеку решить свои вопросы. Жизнь становится похожей на бесконечное движение белки в колесе, причем то, о чем мы мечтали, когда были молодыми, юными, как правило, у нас не сбывается, и жизнь становится совершенно не такой, как нам бы хотелось. Неужели это тупик? И я хочу вам сказать, что нет. Дело в том, что существует, по моему мнению, 20 определенных уровней духовного роста человека каждый из этих уровней можно определенным образом назвать то есть там первый уровень это вина и позор в которой живет человек второй ненависть и далее там блуд зависть критика злословие ложь обидчивость самомнение страх э, интеллигентность а2 это мотивация служения доброта вера надежда творчество развитие ума радость наслаждение удовлетворение жизни то есть существует основные качества которые возникают у человека в тот момент когда он оказывается в определенном уровне от 1 и до 20 чем ниже у человека уровень тем хуже ему тем менее везет в жизни тем менее материально благополучная жизнь тем меньше Ему везет в жизни, чем выше уровень, тем более благополучнее человек становится, ему везет в жизни, решаются вопросы материальные и так далее. Я бы хотел вас провести от 1 до 20 уровня на своем марафоне, который будет называться «20 уровней нашей жизни за 7 дней». Это и определенные практики отключения от тлетворного влияния эгрегоров, влияния звезд, влияния духов, влияния э, деструктивных сил. Это работа с энергетическими каналами, с чакрами, это определенные ритуалы, взятые из системы Кагьюр, которые помогут нам избавиться и от неприятностей, и от заболеваний. Это разработанная мной программа работы с неприятностями. Это развитие у себя параспособностей и возможностей преодолевать быстрыми методами свои негативные состояния, будь то страх или будь то э, обидчивость или ложь я объясню каким образом и помогу вам выбраться и пройти каждый из этих уровней так чтобы ваша жизнь к концу данного марафона изменилась Да, если в жизни ничего не помогает человеку то ему может помочь эзотерика так как эзотерика и магия это по настоящему и условно упрощенная система э, психической работы с собой и упрощенная система работы со своим физическим телом саморегуляции себя это и упрощенное мировосприятие это и э, упрощенное понимание всех процессов, которые происходят в семье в своей душе это понимание того и как нужно зарабатывать и как необходимо жить для того чтобы чувствовать себя счастливым и для того чтобы чувствовать себя здоровым везучим богатым удачливым красивым и так далее приходите на мой марафон огромное количество магии волшебства и невероятной энергии обещаю будет интересно необычно и даю стопроцентную гарантию, что вы об этом и не только никогда не слышали, никогда не задумывались. И я обещаю абсолютно всем, что у всех получится. Приходите ко мне на марафон.